Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о очень интересном растении, которое появилось уже лет 50 в наших садах. Очень всем полюбилось. Вот это климатис. Ну, клематис или ломонос по русскому, что вы можете проверить по словару Рудаля. Растение замечательное, оно декоративное и представлено 230 видами и более чем 2000 сортами. Многие как бы увидели это растение в цветении, захотят его иметь в саду. Почему? Потому что большинство клематисов имеют крупные цветки от 4 до 25 сантиметров в диаметре, что уже само по себе очень интересно, и имеют длительный период цветения, 2-2,5 месяца, что как бы для наших флоры как бы не очень характерно, потому что большинство наших растений как бы отцветают очень быстро, раз, неделя, вторая, максимум три недели и отцвели. Клематисы радуют очень долго. Они растут быстро, и большинство клематисов цветут как бы в тот же год. Как, бы, как отросли, сразу цветают. Лишь очень немногие виды цветут на перозимовавших побегах, то есть которые перезимовали, А большинство цветет на молодых побегах. Отросли, зацвели, Можно обрезали, они опять отросли, опять зацвели. Ну, что необходимо знать по размножению семенному климатису То культура не так проста, как многим кажется. В продаже есть, конечно, определенные... Виды. Есть в частности семена климатиса тангутского, семена климатиса восточного, но ну, реже семена манджурского. Почему эти только виды предлагаются нашим цветоводам? Потому что эти виды имеют короткий период прорастания. Ну, что просто знали, я вам буду показывать, что, знаешь, клематисы существуют три группы. По размеру семян и, соответственно, по сроку прорастания. Вот такие пушистенькие, красивые коробочки, характерны для мелкосемянных климатисов. Ну, разные мелкосемянные, соответственно, цветки у них мелкие. Цветки крупные не будут. Диаметр цветка – это максимум, что у них может быть, это где-то 7 сантиметров. Обычно больше не бывает. Ну, эти климальцы имеют семена до 4 мм миллиметров ну, длиной и сохраняют схожесть до 2 лет. Больше 2 лет они не сохраняют схожесть. Дальше она уже, они не сходят, чтобы знали. Следующая группа, такая более хорошая, более пушистенькая, это такая группа со семенами средних размеров. Здесь семенные, семена размером от 4 до 6 миллиметров. Значит, ну, эти семена, во-первых, я, может, пропустил и сказал, по первой, значит, группе семена всходят от 20 до 60 дней. В следующей группе семена всходят от 40 до 80 дней, максимум 100 дней в этой группе. То есть это две группы, которые быстро прорастают в семена. Ну, тут как бы все цветки не очень крупные. Ну, самая крупная это последняя, третья группа. Она характерна для многих сортов. Вот вы выращиваются клематисы, и многие замечали там семенные коробочки. Ну и как бы многие собирают, высевают эти коробочки и не получают никаких результатов. Почему? Да потому что все клематисы с крупными семенами, а среди них есть как мелкоцветные, так и крупноцветные. Это не обязательно, что все будут цветки крупными. Значит, имеют растянутый период прорастания. Он колеблется от 100 до 500 дней. То есть, период прорастания может составлять два с половиной года. Ну, а у нас терпения не хватает, и мы просто-напросто выбрасываем, считая, что наши семена непригодны, и они, как бы, не выросли, ну, не созрели или что какие-то другие причины. А причина вот в чем. Все клемматицы, независимо от э, размера, они имеют недоразвитый зародыш. И вот для того, чтобы зародыш развился, одним видом надо холодный период, это для мелкосемянных э, характерных климатистов, или теплый период, чтобы они побыли в тепле. Так вот, поскольку такое растянутый перепростание, значит эти две первые группы, мелкосемянные и среднесемянные, их можно высевать в ящички и содержать где-то весной щели, в марте высели в ящички, сходы появятся через месяц-полтора и после этого принесли в грунт. Можно, конечно, высевать и в открытый грунт, но не раньше, в а середине апреля, когда прогреется почва. Самое важное для всех климатисов значит, начальный период, чтобы была температура где-то градусов 20-25. Такая температура, значит, способствует, что быстро происходит до развития зародыша, и наши климатисы всходят. Ну, конечно, скорость клематесов колеблется в очень широких пределах, поэтому высевать клематесов советую густо, не сеять по одному зернышку, потому что, как бы, схожесть где-то бывает от 10, ну, максимум 70%. Вот. Ну, если здесь процентов скорость, то сами понимаете, что сходы будут очень редкими. Вот. А для семян э, эти вы поселили в открытый грунт. Э, для крупносемянных такой способ, конечно, не подойдет, потому что их растянут перед прорастанием и очень долго прорастают. Э, значит, что за эти годы, пока я работаю с своей культурой, вот э, свидетельство, мои книги об этой культуре, я изобрел очень простой способ э, проращивания семян. Мать, ну это способ контролируемый, я просто покажу элементы, из чего он состоит, и вы поймете, как легко и быстро прорастить семена крупносемянных клематисов, чтобы они быстро, быстро, быстро всходили. Ну, во-первых, любое семяночка, если вы посмотрите, оно, оно имеет носик. Так вот, для того, чтобы они зашли более быстро, значит, в конце декабря месяца, в январе после новогодних праздников, или у новогодние праздники, если они у вас очень длинные, значит, мы займемся подготовкой семян клеммальцев, крупносемянных, к посеву. Ну, для этого мы их замочим на теплой воде, на сутки замачиваем вода где-то градусов 30-35, Замачиваем, в к воде, воду через каждые два часа меняем, и она из коричневой становится все более светлой, более светлой. Это вымываются вещества, которые тормозят прорастание. После этого мы, этот носик мы можем пинцетом, это нетрудно, можем ножничками отрезать, можем ногтями отломать то есть удаляем носик, то есть чтобы вода скорее поступала к нашим э, семенам. И дальше технология такая, кто-то брод высевает ящики и устанавливает теплицы. Ну, Ну процессы, конечно, это долгий и неконтролируемый. Я же поступаю гораздо проще. У меня есть лабораторная сито. И вот э, сам комплект сито состоит из трех элементов. Значит, первое сито, оно, видите, такое пустое, в это сито будет наливаться вода. Значит, следующая сито, оно с дырками. Для чего дырки надо? Потому что на этой дырке мы берем туалетную бумагу. Взяли туалетную бумагу и мы выстила, выстилаем туалетной бумагой э, э, э, это щита. Выстали туалет, туалетную бумагу э, э, э, э, это щита. И вот сюда мы будем помешать наши семена. Сюда мы ложим наши семена, которые мы уже промачивали в воде. Которые мы уже сутки промачили в воде. Мы семена бер, бер, берем промачиваем разложили наши семена, конструкцию собираем, ну и соответственно можем еще раз пролить водой, можем пролить водой, э, пролили водичка и закрываем. Следующее у нас э, крышечка, крышечка для того, чтобы вода не испаралась. Вот и вся конструкция, э, очень простая конструкция. Значит, если нет щита, вы не расстраивайтесь. Сейчас есть масса подручных материалов, что мне просто э, было важно что, принцип, чтобы Принцип, как собираться. Значит, поддон с водой, поддон, поддон с семенами, то есть семена не касаются э, воды, а вода в то же время испарается, не дает семенам просыхать. И сверху крышка, чтобы с нами просыхали. Такую конструкцию можно где-то поставить после батареи, где температура где-то 25 градусов. Ну, проходит месяц-полтора, и вот если открывать, ну их надо проверять время от времени, и вы заметите, что семена начинают наклевываться. Как только появляется беленький корешочек, значит это семяночка мы берем и высеваем где-то в ящик. Ящик или горшочек. Ну, зависит от объема, который вы имеете этих семян. И значит ну, процесс прорастания семян идет где-то три месяца, чтобы вы знали. Значит, у вас в декабре начинается. Первые всходы появятся только к концу февраля месяца, а так и февраль, и март, и апрель, и май вы будете еще собирать эти семена и еще высевать. Ну, значит, способ очень ускоряет, потому что сами поймите, что если семяночка, естественно, будет прорастать два года, то здесь вы получаете буквально за полгода уже дружные всходы клематисов. Ну и вот дальше еще такой нюанс, хочу вот что собирая из гибридных растений, то есть сортов семена, значит, не надо надеяться, что они будут очень красивыми. Почему? Потому что растения имеют такую способность, что из семян, просто свободного опыления, они становятся более мелкими. Они могут быть более мелкими. Это раз по размеру цветки ваших, которые вы получили уже сеенцев. Одна причина. А вторая причина, что они могут стать блеклыми. Ну неизвестно, кто их опылял, от чего они опылились, цветки могут быть блеклыми, такие выигравшие окраски. Поэтому. Не надейтесь, что вы вот поселили семена красивых клематисов, соответственно, вы будете иметь, что более красивое. Не всегда это случается. Потому что селекционеры подсчитали, что если получается 1000 сеянцев, то лишь только 2-3 сеянца дадут новые сорта. То есть более интересные, чем родители. Так что знайте об этом. Но тем не менее, если вы выберете клематисы из семян, вы получите много материала, который вы потом сможете поделиться со знакомыми. Ну и по срокам зацветания. Знаешь, по срокам зацветания, что, как правило, клематические первый группы с мелкими семенами и средними семенами зацветают на второй-третий год, а семена из крупных, крупносемянных клематических зацветают на третий-четвертый год. Так что терпение, вот. терпение, оно будет вознаграждено обильным течением и большим количеством этих растений, которые вы с гордостью поделитесь своими друзьями и знакомыми. Вам удачи, красоты от климатиса на ваших стенах и до новых встреч. До свидания.